Всем привет, с вами дама из Амстердама, тем кто смотрит меня впервые представлюсь, мой блог о жизни в Европе, о жизни в королевстве Нидерланды, я жила там несколько месяцев, поэтому у меня очень много видео на эту тематику, поэтому так называется изначально мой канал, потом я уехала в Россию, вернулась на родину, где живет моя 70-летняя мамочка и... Осталось там работать в РЖД, в Российской железной дороге. Почему я выбрала такой путь? Как меня жизнь так потрепала, что сначала я жила в королевстве, а потом опустилась до уровня консьержки и рабыни в РЖД? Но это уже совсем другая история. Видимо, этом я должна была пройти свой жизненный урок. Итак. А, давайте поехали значит по порядочку сегодня тема нашего видео это проверки на железной дороге и как э, вам действовать чтобы пройти эти проверки и чтобы вас не оштрафовали. это видео будет полезно тем кто принимает решение идти ли ему работать на железную дорогу или нет чего опасаться к чему быть готовым вот и также это видео для новичков может быть для студентов которые впервые поедут в свои, какие-то рейсы, может быть, для новичков, которые поедут в стажерские рейсы, чтобы вы знали и вы были готовы к этому. Итак, раз в три месяца а, на железной дороге проходит проверка, которая называется «Сектор качества». Что это такое? А, это проверка, во-первых, чистоты вагона, его укомплектованности, а, проверка чайного купе, а, в соответствию всем санитарным нормам на железной дороге. А также это проверка всех-всех именно пространств и всех, ну, имущества вагон всего. Проверка на чистоту и на соответствие специальным нормам. Ну так вот, поехали. Как это было? Давайте сразу так. Я буду рассказывать э, своими словами, чтобы вот без всякой этой терминологии, да, профессиональной. Вот. Вот, видите, у меня даже сегодня лук соответствующий, который подходит как раз такой проверке ревизорской. Ну, хотя это у меня специальная военная форма историческая. Вот, кстати, очень эксклюзивная на мне сейчас надета. Вот, эта форма у меня позаимствована от реконструкторов людей, которые занимаются, скажем так, ну военно-исторической реконструкцией. Кто не знает, я, кстати, хочу снять об этом отдельное видео. Ну ладно, это уже отступлением от темы. Итак, поехали. Значит, проверка сектора качества. Она проходит раз в три месяца, повторюсь. Что вообще смотрят проверяющие? Как это происходит? На определенной станции вы можете знать об этом, что сел сектор качества можете не знать это может быть спонтанно они могут быть скрытыми вот это может быть скрытая проверка это может быть как бы тайный пассажир вот садится человек но вот чаще всего в моем городе было как мы обычно знали что вот садится проверка и мы были уже готовы то есть мы уже подготавливались основательно но как бы вы основательно не подготавливались, если у вас нет еще опыта работы на железной дороге, вы обязательно проколитесь Вот в какой-нибудь мелочи. Вот конкретно какие мне были замечания, я забыла надеть на шейный шарфик. Ну, такой то платочек такой с логотипом РЖД, и мне вот это вписали в замечание. По поводу лишения премии я скажу, что, наверное, все-таки... Ну, либо они не пишут это в лист расчета, но я не сталкивалась, чтобы у меня высчитывались зарплаты, потому что все-таки я первый год работала, то есть я не могу прям на это пожаловаться, что там как-то это отразилось на моей зарплате, эта проверка. Не могу сказать, ну вот, потому что прошло уже много времени, и чтобы сказать, что там вот этот штраф какой-то накладывается, это нужно все-таки, ну, я не буду как бы наговаривать на компанию РЖД, Потому что все-таки это был мой осознанный выбор идти туда работать. И то, что я не была готова к этим, ко всем трудностям, это уже, как говорится, чисто мой, мой индивидуальный фактор. Вот, но лишнего я наговаривать никогда не буду. Поэтому вот: значит, что смотрит при проверке. Все ведра в вашем вагоне должны быть промаркированы. То есть, ведро должно быть для пола. Оно должно быть что-то означает термин промаркированное, то есть. Они должны быть подписаны. На них должна быть наклейка, то есть для пола, если это ведро для пола. Если это ведро для угля, то для угля. То есть, ну не то, что для угля, вы подписываете уголь одним словом. Дальше, значит, вы подписываете шлак, если это для шлака. Что такое шлак? Шлак это вам не шелак, да? Это вам шлак не шелак. Вот. Шлак это... Шлак не шлак. В общем, для девочек поясняю. Шлак это образующаяся в процессе горения пыль, которая в процессе горения угля, пыль, которая засоряет отделение топки и которую нужно вычищать. То есть вот для этого должно быть в топочном отделении спецведро для шлака. Спецведро для мойки туалета, оно должно быть подписано, туалет. Также оно должно быть подписано для ведро для пола, это пол. Тазики должны быть все подписаны для посуды, для, так, для стен. Вот все это должно быть подписано. В общем, когда проходила вот эта вот проверка, это был, был большой стресс для меня и, в принципе, вообще для всей бригады, это был большой стресс. И сразу хочу заметить, что здесь большую роль играет вообще начальник поезда, то есть его стрессоустойчивость, его адекватность, его умение находить подход к людям. То есть это очень большую роль играет. Вот допустим, если вам попался начальник поезда, ну, такой очень эмоциональный, вот как у меня была в одном рейсе женщина, начальница, ну, она, конечно, вообще, ну, перегибала палку. То есть, был такой момент, что у меня вот закончилось дежурство, да, а, немножечко я попробую резкость вывести. Вот, у меня закончилось дежурство, и я должна была уже лечь спать. И вот я легла, у меня был такой переутомление, плюс еще горло постоянно там болит, из-за того, что холод, из-за того, что стоишь на этих станциях, мерзнешь. И подошла начальник поезда и начала меня ну, просто будить, расталкивать и говорить, давай вставай. Сейчас будет проверка сектор качества, и нужно, чтобы ты там все помыла. Я говорю, я не встану, говорю, у меня все сейчас говорю, я, ну, я все, что я могла помыть, я помыла, как бы я ведра эти все промаркировала. То есть она прям начала меня в наглую вот так вот, ну, как-то вот раз раздергивать чтобы я встала, и в итоге, как бы, толку от, от того, что у меня был напарник в вагоне, никакого не было, то есть, он, мало того, что он мужик, он ничего не понимает, и в чистоте, да, ну, безответственный, то, кроме того, он еще и сам немножко был такой, ну, лентяй, что ли, безответственный. ну, в общем, одним словом, просто безответственный, вот, поэтому на него надежды не было, и она начала меня расталкивать, чтобы я подготовилась к этой проверке. Ладно, я встала. Значит, что вообще, как готовиться к проверке, да? Ну, вот эти ведра мы все промаркировали, проверили, они все подписаны у нас. Вот, там дальше, значит, подготовка в чем заключается? Естественно, нужно все помыть, чтобы было все в чистом виде. В основном смотрят при проверке значит, все жалюзи. Вот, Особенно в плацкартах, которые опускаются на окна. То есть, они все будут при проверке проводить вот так рукой. Либо же какой-то, ну, полотенчиком чистым вот так по окну. И вам показывать, что вот, смотрите, у вас тут грязь. Дальше, значит, что они смотрят. Но ну, это просто, в общем, это маразм. Ну, в общем, с одной стороны, конечно, наверное, правильно, что... В, в рейсе устраивают такую проверку, потому что все-таки люди и вот эта вот санитарная обработка, она должна присутствовать, потому что это общественное место, тем более сейчас в условиях коронавируса, но я хочу сказать, что все-таки, все-таки, да, вот а, проводники не должны этим заниматься, это должны делать это уборщики, это их работа, и они должны драть, отдрать в вагон перед этим сектором качества, но никому в нашей стране здесь ничего не надо и люди работают в таких тяжелых условиях люди работают только на отшибись чтобы от них отвалили все и делают свою работу кое-как и вообще не, не с душой и действительно там очень сильно люди устают ну сами проводники устают и в связи с этим все вот эти вот услуги по чистоте они конечно делаются в пол силы и в ну, в общем, здесь мало кто действительно проявляет какое-то старание, да. И, ну, в основном, конечно, вот я, например, сейчас вот уже брезгую брать стаканы у проводника, потому что я лично видела, как моются эти стаканы, как они просто споласкиваются и ставятся. Ну, я такое видела. Как бы я, когда дежурила, я это все мыла, я это замачивала в тазике со средством. То есть, и у меня еще даже... Даже я покупала хлорку специально, я мыла, первое время заморачивалась. А потом, когда уже я поняла, что это уже работа такая неблагодарная, и когда уже начался конкретный ну, вынос мозга мне, и я уже просто озлобилась. Вот я просто озлобилась и на все забила уже потом. Ну, нет, я не говорю, что я забила на чистоту стаканов, там, я говорю, что вот, вот эти проверки, они, конечно, просто вот из меня всю душу вытянули. Что я хочу сказать? Вот эта проверка, да? Вот они смотрят, что? Вот они берут вот подстаканник, да? они берут полотенце и полотенцем вот из этой внутренней части начинают проводить. Вот, вот, здесь вот верхушка, куда стаканчик ставится, да, в пазик. И вот они вот так вот сверху берут проводят полотенцем и вам показывают. Вот, допустим, вот у вас здесь грязь. Потом они вот эти вот все вот выемки, которые вот в стаканчике есть вот эти вот все, да, а, ну вот как вам объяснить? Ну, вот отверстие, что ли, вот узор по кругу, да, вот так тоже берут полотенцем они и вот так вот проводят. И если там грязь, а там будет грязь. Вот вы ничего не сделаете, там будет грязь. Если вы даже вот, вот сразу говорю: в общем, если вы супер, такая домохозяюшка, такая чистюля короче, откройте свой рот на 3 секунды и закройте обратно и подавитесь, потому что вы эти подстаканники никогда не отмоете, никогда на них просто многолетний многолетний э, налет да чайный когда от конденсации, от потеков от чайных, который уже смешался с окислом металла но что-то там такое присутствует что вот я клянусь вам вот я терла Содой, солью, латриной это в рейс спецсредства выдается, называется латрина. Не отмывается. Просто не отмывается. Вот окей, вы терли щеткой, вы. Значит, как делать проводники? Потому что это бесполезно. Мыть эти подстаканки, вы их никогда не отмоете. А если даже вы, знаете как, если попадется вам проверяющий, очень въедливый, то если он даже один какой-то подстаканник ну у вас проверит и он будет нормальный чистенький то он просто возьмет вот второй начнет проверять третий четвертый и на четвертом он вам вот за такую кусечку, э, полосочку грязи напишет кучу замечаний ну то есть это вот как бы такой гемор это головная боль вот и в итоге что что делать проводники короче не надо печалиться, не надо, как говорится, если уж вы хотите работать в РЖД, вот вы все это послушали, вы поняли, что, ну, как бы, что оно вам действительно надо. вот, Ну, подумайте 10 раз еще, взвесьте, надо ли вам оно. Вот. И делается это все как? Это берется тазик, который, естественно, подписан, что это для посуды. А, а, значит, заливается туда, ну, допустим, средство какое-то, это может быть там... Допустим, ну, допустим, допустим, ну, частин, допустим, можно, там, или что там, что такое белый порошочек, там, для стирки. Но, конечно, пищевое, вот давайте так, я так никогда не делала, мы у нас просто на это не хватало времени, и латрины, по-моему, я под стаканчики тоже не мыла, это чисто так уже оговорочка. Ну, то есть, как это все делалось, это делалось... Просто бралась водичка, заливалась в тазик, и уже все вот эти подстаканники, они складывались в этот тазик. Якобы они у нас э, находятся, ну, якобы мы и мы в процессе их мойки, то есть в процессе их обработки. Вот, и только так снимались с нас замечания. То есть, а если они, допустим, будут стоять на полочке у вас, все, ребят, вы пропали. Возьмут они полотенечко, вот так проведут по подстаканнику. И, конечно же, найдут то, что искали. И напишут вам кучу-кучу замечаний. Вот. Тоже же касается ложек. Ложки мы тоже замачивали в этот таз. Просто кидали, когда вот проходилось вот это вот. Сразу по цепочке шла вот эта реакция, что все, о, проверка, проверка там. Все, сектор, сел сектор. И все, все проводники побежали эти подстаканники закидывать. И то же самое стаканы. Стаканы тоже замачивались сразу в таз. Тоже, чтобы, потому что, знаете, как вот, даже если там вот такие вот потеки, да, от воды на стакане, на стеклянном, то это уже вам опять замечание. То есть, это опять ваши деньги, возможно, какие-то ваши премии. Я не говорю, вот, кстати, там, по-моему, не штрафуют тех, кто первый год работает, потому что я бы не сказала, что мне там что-то вычли из зарплаты. То есть, какая она была, такая и оставалась. Она больше зависела от количества а, отъезженных мною часов чем от проверок вот ну я знаю так что таких проводников которые долго работают у которых есть стаж вот их как раз штрафуют потому что у них уже стаж и они должны были в принципе ну они компетентны в этих проверках они должны были их пройти вот и то есть вот, вот проводники конечно злятся ну то есть вот что их штрафуют потому что зарплата и так в принципе за такой адский труд за эти условия холодные и, как бы, никто не хочет отдавать, естественно, свои деньги за какие-то проверки, да, которые он не прошел. Вот. И, смотрите, дальше, значит, спецформа у проводников тоже должна быть, значит, полностью укомплектована вся в наличии быть. Значит, что к этому относится? Это, это относится светоотражающий жилет для перехода через ЖД пути, он должен быть обязательно у вас в наличии. Дальше у вас должен быть халат для, внимания для уборки в салоне. То есть, в ну, как в плацкарте, да. А, и у вас должен быть отдельный халат для мойки туалета. То есть, отдельный халат. И вот это вы все прете в рейс, вот на своем горбу. Вот все надо тащить. Вот, дальше, значит значит халат два халата и обязательно у мужчин это специальный галстук главный убор э, фуражка у женщин это берет либо же, э, либо же это должна быть пилотка либо это должен быть тоже шарфик тоже на шее должен быть вот мне написали вот это в замечании. какие еще замечания Просроченные анализы, то есть вот у кого-то там были просроченные, м -м, не анализы на кишечные вот эти вот бактерии, вот, ну, у меня было все в норме с этим, то есть у меня было все сдано, потому что я первый год работала, у меня еще были свежие все анализы, вот, а у двух человек из моей бригады, вот их сразу, это, кстати, вот, по-моему, у них серьезно как раз-таки был штраф, я помню, что девчонка одна вообще, она плакала из-за этого, просто рыдала. Ну, а по всей видимости, она тоже не знала или ей не объяснили, что через какой период там надо пересдавать вот эти все анализы. То есть просроченные это, анализы это, э, в медицинской книжке это считался очень такой серьезный косяк. Вот. Дальше. Также смотрят они при проверке несоответствия несоответствие перечня в журнале жесткого инвентаря, ну, значит, и наличие в вагоне. То есть, что это такое? Есть специальный журнал, жесткий инвентарь, там опись всего имущества вагона. То есть, вот, допустим, да, вот жесткий инвентарь, это у нас ведра что там еще, ну, там так, подстаканники. Ну, естественно, да, подстаканники, стаканы. И они так смотрят, раз-раз-раз, посмотрели такие, а где у вас, покажите пылесос. Ну, вы показываете или не показываете. Если вы не показываете, то все, вам считают штраф. А еще вот, внимание, оказывается, это вот для дурачков объясняю, кто не понял. А действительно очень многие студенты на этом ну, попались. В плане чего? Проводники друг у друга воруют имущество. То есть не могут сдать вагон потому что там какой то там, ну, не хватает чего-то. У них украли в рейсе плед, например. Они идут в соседний вагон. Я просто, я лично знаю таких людей, которые мне вот рассказывают, что они так сделали. Либо они берут, разрезают одеяло на две части, складывают, и получается, что как будто вот э, есть, да. Но это уже мягкий инвентарь, да, одеяло. Ладно, в общем, вот чего-то не хватает, допустим, а ты, например, еще новичок, ты даже и не понял, что у тебя что-то не хватает. Ну, тупанул ты просто, вот ты не знал. Вот у тебя, допустим, там элементарные такие вещи, как огнетушители, а вагон, например, расформировали. А тебе это красивое слово сказали, тебе сказали, твой вагон расформировали. А ты ничего не понял такое. Сейчас тебе привезут а в вагон. Я помню, мне такие привезли, 4 ведра там, в этих ведрах были и подстаканники, и стаканы. Все это было грязное. И это все такой геморрой был, привезли огнетушители. Естественно, я там все-все пока посчитала, уже нужно к посадке готовиться, уже сейчас вот, вот поезд тронется, да, поедет. И выясняется, что там не хватает, например, там киянки какой-нибудь. Ой, спасибо, коронавирус. Вот. Ну и дальше, значит, что... Ну, вот не соответствует у вас экипировка вагона по журналу. Нет, например, вы не смогли показать, например, проверяющему, что у вас есть, например, э, ну, что у вас действительно в наличии... Э, а, однажды, знаете, какой был случай? Со студентом. Студент дежурил, была проверка. Специально его поставили, я легла, типа, как будто я сплю. И его поставили, а он не смог найти эти как они называются-то термометры, термометры для проверки температуры в вагоне ну вот а он просто тупо не смог их найти они были в наличии, но он их не смог найти ну вот паяли ему там какой-то штраф тоже вот ну что хочу сказать заморочек много дальше вы сами решаете хотите вы в этой сфере работать не хотите вы работать но это, конечно, знаете, у меня такое создается впечатление, что вот эти вот все проверки над людьми, они вот тоже, это вообще-то очень унизительно и очень неприятно. Вот так это примерно вот то же самое, что проходить, например, вот ну, границу, да, в какой-то стране, там тебя обшманивают со всех сторон, да, и как-то ты вообще как будто не человек, такой бегаешь, там такой вот так вот да-да-да, конечно, конечно, конечно, вот здесь вот у меня там тряпка лезет а тут не лезет это как лиза-блюд какой-то, сам себя начинаешь не уважать вот за то, что ты вот оказался в такой ситуации, что вот тебя тут проверяют сейчас, это так унизительно, блин, это вообще, и там, и учитывая еще то, что такие тяжелые условия работы, вы вообще, ну как бы вы включите мозг, вот просто, то, что... Смотрите, проводник, получается, и чай должен сделать пассажиру, и на посадке его обслужить, и разбудить ночью, и помыть вагон, и топить вагон, и все-все-все. И неужели же он должен помыть потолок в тамбуре? Я считаю, что не должен проводник мыть в тамбуре потолок. Но это мне, блин, замечание написали. Мне написали это замечание. То есть, как это было, в уголочке, в мосюсеньком таком уголочке, такой толстый жирный дядечка проверяющий, да, такой сказал, у вас здесь на потолке разводы. Я говорю, да что вы говорите, разводы? Разводы это типично для нашей России. Да. Ну, наверное, какой-то алкоголь. Алко-самец, альфа-самец, алко-самец, самец новый термин. Короче, был альфа-самец, теперь алко-самец. Наверное, танцевал в ночи своими носочками, наверное, поводил по потолку, и там образовались разводы. Вот. Ну, бред, ну вот просто, блин, бред галимый, реально, вот, ну просто. И почему у проводников лишают премии? Вы нагоните бригаду уборщиков. Вот просто, какого хрена проводник просто должен вот, да, вот все мыть в этом вагоне, в рейсе, вместо того, чтобы там заполнить нормальные документы, там, нормально поесть, там, да, сесть, там, я не знаю, там, пообщаться с пассажиром, там, вот просто действительно вот из-за этого наша страна вот так вот, она, ну, Хоть мы и живем в 21 веке, но, знаете, мы еще все вот в этой мезозойской эре застряли. Мы просто застряли вот в этом пласте времени, да, когда еще у нас работодатели хотят навешать кучу обязанностей и ничего не дать взамен. Да, у нас хотят оштрафовать и, ну, чтобы по минимуму дать тебе денег, да. Вот в этой во всей вообще атмосфере, что человеку русскому остается? Два. Значит, воровать и бухать. Все, вот это все, к чему приводит наша ментальность. Вот я вот положа на сердце, вот сейчас скажу громкие слова. Я ненавижу Россию. Я ненавижу русский менталитет. И я вот хочу сказать, что вот сейчас в Подмосковье живу, я чувствую, что здесь временами уже так люди, ну, поменялись, потому что здесь и москвичей очень много. И, как бы, таких людей, которые побывали в Европе, ну, здесь более такие вежливые, могут пожелать даже хорошего дня друг другу. Вот, то есть, такие люди есть, да. Ну, люди разные. Но ну, я просто что хочу сказать? Вот, просто вот это вот наш менталитет, вот, да, работника сделать действительно от слова раб, работа от слова раб, и сделать так, чтобы снять с него три шкуры, чтобы не заплатить, чтобы вот в это во время проверки ты во всем виноват. Да, да что вы говорите? Вы, вы хотите, значит, за одну зарплату 30 тысяч рублей проводнику пассажирского вагона, да? Вы хотите что? Чтобы он был уборщиком. Это отдельная зарплата, да. Сейчас уборщики уже хорошо получают. Двадцатку получают только за одну функцию уборки. За одну функцию уборки можно 20 тысяч в месяц получать. Алло, гараж! Вы тридцатку платите, вы хотите, чтобы он убирался. Дальше, значит, был продавцом, это отдельная профессия, друзья, это отдельная работа. Дальше, значит, вы хотите, чтобы за эту же зарплату человек, да, он присмыкался. Папа, почему вот я, например, должна вот выслушивать какую-то бабу, у которой ПМС? Да я не хочу ее выслушивать, мне нафиг не надо как бы... Я, может быть, хочу закрыться вон в купе, там сидеть, чай пить, смотреть в окно, а тут какая-то тут тетка стоит, у которой ПМС, и орет на меня, что там кончилась бумага туалетная. Ну, конечно, блин, она кончилась, если там алкаш перед этим зашел, там, не знаю, поблевал и, не знаю, там, размотал и вообще снял полностью этот рулон и выкинул его в окно. Вот реально, я не знаю, ну, такое бывает, я не знаю, ну люди из регионов, они что, ну не знаю, может туалетную бумагу себе не в состоянии купить, ну пропадает туалетная бумага, вот ты час назад ее повесила, она бац и пропала из туалета, это в плацкартном вагоне, все, кто там в купешках дежурит, вообще не вякайте, не крякайте там в комментариях, вот вы что, вот вы так классно там работаете в РЖД, работайте, я за вас искренне рада. Очень за вас рада и работайте, если вы нашли себя, окей. Но писать мне не надо, потому что, а, значит, в плацкарте дежурства это одна песня. В купейном вагоне дежурства это вторая песня. В СВ совсем третья песня, когда ты застилаешь все вот эти вот спальные места. Когда ты там вообще не жрешь, не спишь, там в туалет не можешь сходить, там, да, только застилаешь и драешь, застилаешь и драешь. И вот это вот вся вот эта вот наша русская ментальность, что ты всем вечно должен. Вот сейчас вот я тоже работаю, да, на своей новой работе. Вот я считаю, что такая мизерная зарплата, да, а мне еще навязали вести Инстаграм, снимать видео. Это вообще отдельная зарплата должна быть, вообще отдельная. Но я сейчас абсолютно ну заткнулась в тряпочку и молчу. Потому что, ну, мне нравится моя работа в какой-то степени. Ну, мне нравится также, что там, ну, я не сильно устаю. Мне нравится график два через два, вот такие моменты. Но, знаете, вот в следующий раз, вот сейчас мне 31 год, и вот все, вот я себе сказала, вот все, в этой жизни я, у меня просто табу, да. Я не буду вбухиваться, унижать себя там за три копейки, делать кучу работы, это вот раз, это мой жизненный вывод, да, первый, и второй, я никогда не позволю какому-то мужчине, мужику, алкашу быть рядом со мной, это второй мой жизненный вывод, 30 лет, но ну, это совсем другая уже история про алко, алкозависимых людей, вот,